Я еще раз напомню про тренды, которые у нас сейчас есть. Это у нас все-таки тренд на онлайн-образование. Даже Грейф уже сказал, что потихонечку да, там школы <coughs> будут переводить в онлайн. Начнут сначала с университетов, потом там начнут с старших классов, оставят пока детский сад и начальную школу. Но онлайн-образование, видимо, мы к этому уже созрели. Можно обратить внимание на вот компании Arco Platform, можно Commerce, Stone, on Demand и 2U. Вот, эти компании как раз связаны с онлайн образованием, разрабатывают собственные системы обучения. Вот, из старичков мы можем, соответственно, да, то, что ближе к нам, это обратить внимание на Яндекс и на Mail. То есть у Яндекса уже есть Яндекс Яндекс.Образование, Яндекс.Школа, да, они очень рьяно ее начали развивать с начала года. У Мэйла есть Skillbox и Jitbox, вот, Google, Apple, Cisco, соответственно тоже. Если очень интересный момент, что Apple, я все чаще замечаю, что Apple вроде как, как будто на хаях, да, они еще сделали сплит, но у некоторых там, компаний, фондов Баффета, Apple как бы купили на сейчас. Вот, соответственно, у Apple есть такая штука через iTunes, они могут делать какую-то там обучающую платформу, обучающую, как делать тоже в эту сторону, зарабатывать, собственно, на на клиентах э, и конкурирует там с остальными компаниями. Cisco тоже предоставляет э, свое оборудование, платформу для обучающих программ. Поэтому вот эти компании этот как шорт-листы, компании, которые стоит иметь в портфеле, если вы верите в онлайн-образование, онлайн, онлайн и сейчас из этого есть тренды. Ну и, соответственно, не забываем про сырьевые компании, то есть и 2021, 2021 год реально может стать как новой жизнью для Shell, для Сургутнефтегаза, вот, и для Газпрома в том числе. Поэтому и не забываем про тех, кто эти компании обслуживает. И напоследок покажу такой график, кто говорит, что, в принципе, образование не важно, но здесь именно про школьное и про колледж и бакалавр. Слева у нас график, соответственно, безработность. как у нас есть колледж, да, у нас есть, грубо говоря, университет, у нас есть старшая школа, либо те, кто без образования, соответственно, у кого меньше всего образования, кто меньше всего учился, то есть они чаще всего становятся безработными. На это у нас такая там голубая линия. Грубо говоря, там если вы бакалавр, бакалавр у вас MBA, серенькая линия, самая низкая, да, то есть у вас, ä, вы с меньшей долей вероятности станете безработным. Ну и, соответственно, это в том числе отражается на заработной плате. По большей части понятно, что здесь сделали обзор JP Morgan, они, на, скорее всего, делали на там Штаты, Канаду, Англию, Европу. Вот, ну, условно, и зарплата также очень сильно различается. То есть, если вы развиваетесь, обучаетесь, у вас там, не знаю, два или три высших образования, то вы, соответственно, и зарабатываете э, больше, чем остальные. Ну, здесь Джеки Моргану, я думаю, можно верить, поэтому не забывайте про это. Так, ну и сессия вопрос-ответ. Сразу прошу прощения, если мы прям так быстро-быстро пробежались по всем. Скорее всего, вам тема какая-то очень интересная понравится. Мы сможем рассмотреть ее там, прям с точностью, там, прожарку такую сделать на вебинаре, либо на какое-то офлайн-мероприятие. Поэтому, инвесторы, коллеги, друзья, новые участники, если есть вопросы, напишите.